Доброго времени суток! Вы на канале компании Радио Сила. Сегодня мы рассмотрим такую автомобильную радиостанцию, как Optim Pilgrim. Итак, наша радиостанция поставляется в стандартной для фирмы Optim коробке. Здесь мы видим, что она имеет быстрый переход на 15 канал, автоматический шумоподавитель, Блокировку кнопок управления, рабочее напряжение 1224 вольта. Также есть защита от переполисовки, регулируемый пороговый шумоподавитель, кнопки с подсветкой и переключение частотного стандарта. Работает в двух модуляциях, амплитудная и частотная. Внутри у нас брошюрки от компании Optim, инструкция на русском языке непосредственно сама радиостанция тангента скоба крепления и монтажный набор размеры радиостанции классические ширину у нас 14 сантиметров Высоту 4 сантиметра. И в глубину она будет примерно 13 сантиметров. Но не забывайте, что здесь у вас еще будет антенный кабель и антенный разъем. Сзади мы видим, соответственно, гнездо под антенну. Разъем под внешний громкоговоритель и кабель питания с предохранителем. Красный провод соответственно плюсовой, черный это минус. Внешняя радиостанция чем-то напоминает Мегаджет 150. Слева у нас расположены кнопки переключения каналов. Далее идет регулятор шумоподавления, небольшой дисплей. Три клавиши расположены под ним. И регулятор включения. Он же отвечает за громкость. Разъем под тангенту у нас шестиконтактный. На самой тангенте помимо клавиши передачи мы видим две клавиши переключения каналов и клавишу быстрого перехода на канал дальнобойщиков. То есть это 15 канал. Итак, как я уже и говорил, радиостанция включается левым регулятором. Он же отвечает у нас за громкость. На дисплее мы видим индикацию модуляции, автоматического шумоподавителя, высокой мощности, номер канала, сетку и частотный стандарт. Под дисплеем первая кнопка отвечает при кратковременном нажатии за переключение модуляции. СМНФМ при удержании она блокирует клавиатуру. Отключается точно таким же образом. Средняя клавиша осуществляет быстрый переход на 15 канал. И также она переключает модуляцию. То есть это все настройки канала для дальнобойщиков. При удержании у нас происходит сканирование. Сканирование, как мы видим, идет в пределах одной сетки. Отключить. Мы можем, нажав на клавишу переключения каналов. И третья кнопка у нас отвечает за переключение частотного стандарта. То есть здесь, как мы видим, у нас «Е» e это пятерки, Нажимаем P, английская, это нали. Если мы будем удерживать эту клавишу, то у нас включается переключение сеток. D, E, F, A, B, C, ну и D, соответственно, это центральная сетка. Данная радиостанция у нас имеет два уровня мощности. Сейчас у нас на дисплее индикация H, это значит 8 ватт. Чтобы понизить мощность, мы нажимаем клавишу переключения каналов вниз и включаем радиостанцию. Загорелась индикация L, это низкая мощность 4 ватта. Чтобы включить высокую, зажимаем клавишу каналов вверх и включаем радиостанцию. Индикация H это высокая 8 ватт. Также у этой радиостанции два шумоподавителя. Если правый регулятор в крайнем левом положении, то у нас включен автоматический шумоподавитель. Если мы начнем его крутить в правую сторону, то у нас включится ручной шумоподавитель. Щелчка у этого регулятора, как у старых, например, версии Vector Comfort нет. Если в вашей радиостанции не переключается мощность или не переключаются сетки, то, скорее всего, радиостанция у вас не раскрыта. Как раскрыть радиостанцию? То есть для этого выключаем радиостанцию, зажимаем AMFM и включаем радиостанцию. Здесь вы должны выбрать Open Mode и выключить радиостанцию. И, соответственно частотный стандарт и мощность у вас будет переключаться. Если у вас выбран второй режим, 4D, то, соответственно, индикация мощности у вас исчезла, частотный стандарт переключается, а вот сетки не переключаются. Как мы видим, это уже новая версия радиостанции Optim Pilgrim, так как клавиши переключения к Каналов у нас черные. В прежней версии они были белые и подсвечивались. Данная радиостанция завоевала свою популярность благодаря работе как от 12, так и от 24 вольт. То есть ее можно спокойно использовать как в легковом автомобиле, так и в грузовом, без применения преобразователя.